Так, ну ж, всем привет! Сегодня мы разберем лазерный модуль мощностью 500 мВт 650 нанометров. Вот Ну, короче Из лазерного проектора at лазер. Так вот модуль снял Где уже здесь написано Да, вот Он, кстати, сго... этот модуль сгоревший Но нам интересно посмотреть, как мощный 650 метр мм стоит, Фу, точнее не стоит этот да, сам, а сделан вот, кстати, от него такая вот надпись была и вот летела, ну чё ж, кстати, кабель здесь километр, кстати, надо вам показать, то, что он реально не светит, то есть, то, что я его не боюсь разбирать особо-то ну, кстати так как он сгорел, светит он вот так вот они а яркой точкой Ведь это надо кстати смазывать зюзит так ну что ж ищем здесь болочки просто как все нашлось быстро но болтики мы там откручивать не будем, мы сделаем по-другому. Мы с ними постараемся снять весь корпус. Поэтому мы открутим здесь вот. Благо все хорошо откручивается. Но видно его, никто не разбирал. Просто, короче, сделано тогда. Качественно что... можно сказать, идеально это кручится, а не рожатом там или еще что-то. Все равно не шевелится нифига. Здесь, кстати, все заклеено. Переборачивание уже поменьше. Здесь стоит лазерный диод C-Mount. Кстати, нифига, что не откручивается, надо его снимать. Так, а это там Чтобы Это здесь крышка должна сниматься. Нам надо его целиком разобрать лучше. Ну, смысл там был, крышки открывать всякие. Так, кстати, вот с чем разбирать, да? надо пометить, чтобы вот это вот здесь было, чтобы проще было, а то ну, мало чего сам, их ведь юстируют, ну, вот он, линза вот такая, кстати все вклеено нафиг, она, она крутится, походу. Но клеи прям до хрена. Нет, за колено не крутится. Заколено за эпоксидной смолой. Шик там не крутится. Суба, может быть. Зря мы ее открутили. <с> Это гребаный объектив. Он так снимется. с. А, во. во Сразу говорю Ведь Ева-то Поэтому придется разбирать весь нафиг Снимать из одной крышку То есть Придется крышку снимать тоже То есть Не все так просто, как хотелось бы мы сняли крышку вот здесь такое уплотнительное кольцо стоит силикона Монет а, не силикон, нифига это какой это какая-то резинка нифига не силикон так, ну чё ж вот так он сделал внутри значит, сейчас, конечно, все разберу, покажу так, ученые не снимает, зараза а, вон здесь еще уболочки стоять нафиг. Пардон, Сейчас еще снимем. Лава хрест. Догонять да, уж. А, вон здесь как. Просунуто. Сейчас это грибку понять надо. А иначе капец будет. Потом хрен найдешь О, чересчур продумано здесь поход какой-то разъем должен стоять а здесь припаяли кабель то есть вот так сделано давайте все хитро жоповски вот стоит красный диод c-mount так под ним стоит элемент пельтье Блин, даже не знаю как показать вот, там элемент пельтье стоит, если кто видит на нем, на, на элементе, кстати, все проклеено на элементе пельтье проклеен такой алюминиевый бочонок точнее, прямого, квадрат такой алюминиевый на нем стоит уже, сам диод цимаунт то есть, вот это конечно, фигня, я не знаю для чего нужна. Я так понял, чтобы, ну, ну, вся, ну вся, всякая вся, всяких по разброса диода, он не попадал, ну, то есть, в линзу. Сейчас я попробую. Включить его вот так как он есть, чтобы показать, как он там работает. Вот он загорелся. Видно. Кстати, диод стоит боком, то есть это, не, не, так, как полож... не так, как положено, но стоите, а боком, то есть, чтобы полоска горизонта вертикально была. Вот так он сделан. Сейчас я выключу. То есть все довольно-таки просто. Никаких дополнительных линз в нем нету. Так. Еще раз поглядите. Естественно, не знаю, конечно почему, но у этого красного лазерного диода, плюс почему-то тоже на корпусе. Да, вот как-то так сделано. Вот, судя... А минус это сам контакт. Вот этот это сам контакт. Вот, да, вот эта железяка, она ничего вам не видно. Да, а минус вот это сам контакт, а плюс на корпусе. еще раз погляните. Вот судя по кристаллу, да, здесь ну действительно 500 милливатт и не больше. Тыся. Вот, на, на кристалл поглядеть. Сейчас я не могу. Ну что, положить, чтобы вам показать? Вот такой вот мелкий кристалл там. То есть похож на 500 милливатт чем-то то есть на 500 милливатт 650 нанометров и вон там и реально контакт до хрена идет В таком мелкому кристаллу. и тоже кстати оптоволокно стоит предварительно фокусировать то есть, допол дополнительно здесь вот чего-то, чтобы такого вызывал вызывало удивление, здесь, конечно, нету. Ну, конечно, простенько так сделано довольно-таки. Ну, вот с контактами, конечно, да, шлейбом было бы, конечно, проще. Ну, лично для меня. Ну, чё ж. Всем пока! Драйвер, кстати, конечно, я его не смогу уже разобрать, потому что он здесь литой нафиг. Но, посмотрите хотя бы так. То есть один регулирует мощность элемента пельтье, какой-то вот из них. Кстати, не подписан, не подписан ни один. Здесь только отпаивать диод и мерить на самом диоде. И тоже, кстати, отпаивать элемент пельтье и мерить на нем тоже отдельно. Кстати, вон там еще мелкий какой-то резистор. Вон там вот, если.. Увидите. Там стоит. Тоже хрен знает, чего он регулирует. Может, конечно, чувствительность. Ну, чувствительность температуры. Самое. Ну, то есть, когда, допустим, элемент упильте подогревает. Ну, точнее, когда элемент в охлаждать, допустим, данный модуль. Чтобы. когда то он? Привычно ту температуру стабильной работы 650 нанометров, чтобы он, как говорится, включался, охлаждал алюминием. Либо, ну я так понимаю, то, что какой-то промежуток времени он, либо управли, управление термоконтролем. так вот маленький вот, я так думаю. Остальное, один диод, один мощность регулирует, другой мощность элемент пельтье. Ну, я, по крайней мере, думаю так. Вот название, название драйвера, конечно, есть. Кто-то думает, похоже, понимаете. Кстати, драйвер универсальный, очень хороший. И здесь, кстати, нигде не написано. TTL, это самое. Здесь, кстати, тоже... Во входе ботуляции не написано. Вот как-то так. Ну вот, кстати, тоже какое-то название. Чушь. Всем пока.